Это очень сложная штука. Она напоминает горный ручей, но только от вас зависит, куда по нему плыть. Моя история началась в далеком-далеком детстве, когда я была маленькой девочкой, и у всех моих подружек была мечта, кем они хотят быть. Кто-то хотел быть певицей, кто-то там еще кем-нибудь. А у меня была достаточно нетривиальная мечта. Я хотела быть либо каратисткой, либо балерией. Меня это привлекало тем, что они были на сцене, и балерина, и каратистка, ну, плюс балерина, они так красиво двигались, они были такими утонченными, так интересно танцевали. Я очень много балетов посетила в детстве, и меня это привлекало в какой-то степени. Через некоторое время моя мечта сформулировалась более точно, и я поняла, что моя душа лишит к тому, чтобы быть актрисой. Я хотела на большие экраны, на большую сцену, я хотела упиваться этой атмосферой. Мой папа выписывал строительный журнал по работе с различными там, рабочими предложениями, стройматериалами, и к нему в дополнение шел маленький хорошенький журнальчик развлекательного характера. И один раз я обнаружила там весьма любопытную заметку. А, в ней говорилось, что на Беларусь в фильме собираются снимать новый фильм, где нужна девочка на главную роль, которая как раз подходила под мое описание. Ну, я долго не думала, написала письмо, заложила свою фотографию и отправила в этот журнал. Меня опубликовали, и, к сожалению, в тот момент я была на даче, а мой папа посчитал, что главная роль в кино — это совсем не повод для того, чтобы забирать меня с дачи. Пришлось дождаться, пока мама приедет с юга. Конечно же, она приехала, сразу меня забрала, повезла на эту киностудию, но уже к тому моменту... Главную девочку выбрали. Ну, мне повезло в какой-то степени. Меня без кастинга сразу же взяли в эпизод, в групповку в этот фильм. Ну, и оттуда началось мое киношествие по проектам, моя кинокарьера, если так это можно назвать. Если бы я попала на эту главную роль, жизнь моя распорядилась бы абсолютно иначе. А, я знаю эту девочку, сейчас у нее очень много ролей, она профессиональная актриса, у нее очень много главных ролей. Это был шанс, это была возможность. Мне не злюсь на папу, мне нравится то, что происходит. Я зато могу себе подавать через какие-то свои творческие проекты. Тем более все еще впереди. После того, как я попала в эпизод, в этот фильм, моя кинокарьера стала складываться значительно, стремительно достаточно. Меня звали в другие фильмы, в другие сериалы на заметные роли, со словами, с крупными планами. То есть там все было очень даже серьезно. Я уже была полна творческих планов но так сложилась жизнь что на период между детством и когда ты уже взрослый на этот период достаточно мало ролей то есть в кино нужны либо дети актеры либо взрослые. Наш белорус фильм мне обладал достаточным количеством предложений на такую нишу мне пришлось сниматься в массовках. Я это делала ради искусства, но там платили маленькие деньги, там это было неинтересно, просто гоняли, просто выматывали до последних сил, С последних сил выбиваешься, когда там занимаешься этим. И меня это стало не устраивать, потому что никакого продвижения, никаких перспектив, никакого света в конце туннеля не наблюдалось. Многие скажут, что вот, это могла сниматься, тебя бы заметил режиссер, дал главную роль, но такого не бывает. То есть массовки – это далеко, совсем не путь к славе, к сцене и главным ролям. И когда я поняла, что никакого продвижения не наблюдается, я подумала, что можно пойти обходным путем. Я безумно рвалась на большие экраны, я хотела на большую сцену и не могла сидеть на месте. И тут я вспомнила, что очень многие мои знакомые говорили мне, что вот ты такая высокая, ты такая худая, и тебе необходимо попробовать себя в модельном бизнесе. Я пропускала это мимо ушей, потому что у меня все получалось с актерским, были планы. А тут решила неожиданно прислушаться. Я взяла каблуки, собралась, прихорошилась и побежала на кастинг в модельную школу. Все было очень серьезно. Нас смотрели, подходим ли мы по профилю, подходим ли мы там по параметрам, по росту, какие-то перспективы, по мотивации? И меня взяли. То есть там очень многие хотевали, все было. Действительно, на должном уровне. Модельная школа дала мне определенный опыт, научила разбираться в модельном бизнесе, понять, что и что, какие-то заложила основы, там, дефиле, позирование. Все-таки этого было недостаточно. И когда я окончила модельную школу, я уже решила серьезно работать, ходить на кастинги, пошла. Выясняется одна очень интересная особенность, что мне, видите ли, не хватает о, Боже, два сантиметра роста для того, чтобы нормально работать с моделью. Там, подиум, не ходить по подиуму. Два сантиметра роста. Нужно там или ждать, или что-то еще. Мне на то время было 15 лет. Я поняла, что на мне тут пытаются поставить какое-то клеймо или даже крест, и меня это дико взбесило. Вся на эмоциях со всей своей импульсивностью. Поняла, что нужно все менять рушить догмы, там, устраивать революцию, там, стрелять из всех пистолетов. Побежала в магазин, купила зеленую краску, включила на всю мощность жесткую, тяжелую музыку, которой я уже на тот момент серьезно увлекалась, и покрасила волосы в зеленый цвет. Порвала одежду, там, создала себе новый лук и побежала на тусовку, на рок-концерт. С этого началась новая эпоха в моей жизни. Однажды была вечеринка, которая мне очень запомнилась, она была жутко веселая. Пятиэтажный коттедж, который принадлежал сумасшедшему дизайнеру из Амстердама. Все люди были по костюм, по каким-то образом, под гримами и вели себя непонятные какие-то фрики и существа с другой планеты. Я туда пришла в костюме медсестры и тоже это было безбашенно. Я стала приобретать новые знакомства, вертеться в этой среде, но, конечно, же, очень многое выражалось через внешний вид. То есть эта тусовка, она отличается тем, что ее внешний вид очень достаточно кричащий, нестандартный и не шокирующий для обывателей. Постоянно, продолжая посещать такие тусовки, я продумывала свои образы. На каждую из них я делала что-то новое, оригинальное, какой-то персонаж с очередным характером, со своей историей, со своим сюжетом. И это стало привлекать фотографов, что в итоге привело меня к очень интересной мысли. Я посмотрела по сторонам, оглянулась вокруг и заметила, что вокруг меня, собственно, собраны люди различных творческих профессий. Фотографы, визажисты, стилисты, дизайнеры, модельеры и кого там только не было. Ну и грех было этим не воспользоваться. И в тот прекрасный момент началась история моих великих фотопроектов. Я вдохновлялась какой-то атмосферой, каким-то фильмом, образом, персонажем, а, рисовала костюмы, мне помогали их шить, а, мы покупали ткани, мы находили место, мы выезжали туда и жили, жили, жили этой историей, жили этими персонажами. И именно поэтому многим нравятся вот эти фотографии, потому что там нету чего-то вычурного, они верят. Но позже эти фотографии стали замечать люди из разных других, более профессиональных сфер. А у меня к тому моменту а, назрело желание увековечить историю не только в фото, но и в видео. А, мы с моими друзьями собрались и решили создать перформанс. И как раз в тот момент а, к нам поступила заявка из одного кинопроекта, который называется «Белсубкульт». Они нами заинтересовались и решили снять. Это был перформанс на тему кукол и кукловода, одна кукла добрая, другая злая, там есть и смерть, и кровь, на это надо смотреть, это нельзя описать словами, главное, что это было безумно красиво и пропитано этой эстетикой от и до. И оно пошло-поехало, меня стали звать а, вести концерты, меня звали на различные интервью, на какие-то передачи, все интересовались моей деятельностью, фотопроектами, видеопостановками, перформансами. Это привлекало общественность. Есть такой хороший совет – выйти из своей коробки и посмотреть на нее со стороны. Собственно, что я и сделала. У меня буквально что-то щелкнуло в мозгах, я поняла, что у меня уже собрано гигантское портфолио, гигантское количество фотографий, которые показывают меня как модель, характеризуют. ну И опять же, грех был этим не воспользоваться. Я собрала это гигантское портфолио и рванула в Москву в модельное агентство показывать это и узнавать о своих перспективах. Когда я зашла туда и вывалила все, всю эту кипу фотографий им на стол, их реакцию нужно было просто видеть. У них были вот такие вот гигантские глаза, и они так вообще это все рассматривали, так странно реагировали, но они поняли, что во мне что-то есть. То есть они увидели изюминку, и мы стали с ними сотрудничать, собственно, что продолжается и по сегодняшний день. Я давно увлекалась передачей «Топ-модель» по-американски, посмотрела буквально все серии, и тут вас на русскоязычном пространстве начинают снимать аналог. Ну и как же туда не съездить, как же не попробовать туда пройти? Я собрала вещи и рванула в Питер на кастинг. Так получилось, что... Буквально сразу там заинтересовались, то есть по параметрам прошла, когда началось интервью сразу продил и менеджер, все, типа, как интересно, как интересно, типа, надо-надо, там вот, вот, ты нам подходишь. Но вот эту вот сефорию мрачила одна небольшая деталь. Дело в том, что у меня белорусское гражданство и белорусский паспорт был. И вот они, когда это увидели, говорят «А ты знаешь, что у нас, к сожалению, вот только для российского гражданства наша передача». Ну, вот это вот было очень печально, но зато это побудило двигаться вперед и добиваться профессиональной среде достижений своим путем. А сейчас я работаю с модельным агентством, меня приглашают на фотосъемки, различные показы, всяческие проекты. Также бывают предложения на работу за границей То есть там в Азию, в Европу, в США, там в Милан, Париж То есть движуха пошла Все началось, все действует, все развивается, идет вперед Есть перспективы Ну казалось бы, что я уже добилась чего-то в модельном бизнесе Какая-то движуха пошла и вроде бы уже все, да? То есть что дальше? Они а все так просто на деньги, которые я зарабатываю от модельного бизнеса я со своими единомышленниками, с нашей командой собираюсь. Мы покупаем аппаратуру, покупаем какие-то ткани, там аксессуары, грим, косметику. Выезжаем, делаем, творим проекты. У нас куча всяких безумных планов. Мы будем делать фотосъемки, мы планируем видеосюжеты, короткометражки, шоу. И просто вот вообще голова взрывается, сколько всяких у нас планов. И вот я сейчас вот тут вот здесь сижу, и вот вы помяните мое слово. Очень скоро вы меня увидите на больших экранах, я обязательно стану актрисой. И все к этому тоже идет. А, суть всей этой моей деятельности, а, моих целей, в чем собственно соль. Мое стремление на большие экраны это скорее следствие. Я хочу донести до людей через свое творчество, через свои фотографии, свои видеоролики, какие-то фильмы, короткометражки, шоу, постановки, перформансы, свое мировоззрение. Я хочу позволить им увидеть мир так, как вижу его я, хочу научить их замечать прекрасное, и именно к этому я стремлюсь. Часто есть какие-то преграды, какие-то неожиданные повороты, взлеты, падения. И... Нужно просто знать, куда тебе нужно идти, и обязательно все получится. Если ты падаешь, встань и иди дальше, если какая-то преграда, найди, как ее обойти. У тебя обязательно должна быть цель, четко обозначенная цель, она будет вести тебя вперед путеводной звездой, она будет цветом в конце твоего туннеля, она будет освещать тебе дорогу. И не нужно загоняться, нужно просто любить жизнь. Если ты любишь жизнь, жизнь полюбит тебя. Нет никаких секретов успеха Главный секрет успеха в том, чтобы просто идти вперед и видеть цель И все будет как надо